Чем отличается религия от церкви? Религия от церкви практически ничем. А вот вера от церкви отличается очень многим. Но вообще религия это учение, изначальное учение. Церковь это как изначально, как проводник этого. Изначально это задумывалось, что, Да, но к настоящему моменту это очень сильно все изменилось. Церковь стала не храмом Божьим, а, скажем так, обменом Божьей благодати на материальные блага. То есть она свою функцию уже в этом отношении потеряла. Если бы все было изначально так, как оно задумывалось, то любая церковь это алтарь, то есть постоянный проводник канала того бога, которому он все это делает поставлено, и только в том случае, если он действительно работает постоянно как проводник, то есть там жрецы грамотные, которые делают грамотные рукослужения, помещение чистое от торговли, по крайней мере торговли там быть внутри не должно, да, то тогда считается, что этот храм постоянный канал держит и он функцию вот эту вот выполнение. Если он не выполняется эти правила, то тогда это просто организация, поставленная на зарабатывание денег. Религиоучение нужно для того, чтобы давать людям морально-этические заповеди, как жить, не убивая друг друга, не доказывая ни права сильного, живя не по праву сильного, а по другому праву. В другом праве не праве сильного развивается цивилизация. Культура развивается на праве сильного, а цивилизация развивается на праве умного. Вот. Поэтому не каждая церковь есть проводник, проводник и храм Бога, да, и дом Бога. Особо этим отличились сначала православие во всей нашей России, католицизм, кстати, тоже далеко не ушел не ушел далеко, к сожалению, Влечаешь, к сожалению. Вот. Потому что изначально задумка была вообще хорошая, отличная задумка, исполнение, как обычно, лета. Ответила? -Да. А если бы мы торговали за то есть на Пожалуйста, есть это, свечо, на здоровье. Да. это на здоровье. Это на да. здоровье, но в любом случае как бы торговлей должны заниматься совсем другие люди. То есть вообще процесс торговли, он же пошел именно из альмоматора, из аудаизма. Они там сидели в храмах и при храмах торговали, и обменные лавки там были, и деньги на деньги они меняли, и то, то. То есть весь процесс этого маздаимства он оттуда и пошел. Очень сложно, соблазн велик, как не продавать индульгенции, когда они так хорошо пополняют папскую казну. Страшное дело, на этих индульгенциях они себе половину прав потеряли которые первые христиане для них заработали своим подвижничеством. Да, и ну, компетировали себе другим способом с большим количеством сожженных ведьм. Они же не просто так их сжигали, они сжигали экзамены права. Все не так просто. Вообще историю церкви изучать надо, если вас интересует Это вопрос, изучайте историю церкви, но не при каком-нибудь колледже, где вам преподнесут это все правильным образом, а читайте сами. Есть хорошие труды, и старые, и новые, надо просто задаться целью, изучить все. И тогда у вас схлопнется все это понятие, понятие, каким как, как правилом функционирует церковь, что она делает для религии, что она не делает для религии, почему этому очень скоро придет конец неизбежно. Так заобелеть не